И сколько раз ты уже это смотрел? Скучаешь по ней, да? Не переживай. Мы обязательно ее разыщем. Вам двоим многое надо наверстать. Итак, мы на месте. Синхронизируя орбиты. Сколько мороки из-за какого-то обломка? Добыча роды в космосе выгодный бизнес, мисс Дэнилс. А эгидо-7, судя по отчету, просто золотая жила. Кобальт, кремний, мозмий. Так, и где же... А, вот он. Мы в пределах видимости. Так это и есть Ишимура? Круто. U.S.G. Ишимура. Класс планетарный потрошитель. Похоже, они уже начали курочить одну. Почему нет огней, даже габаритных? Капрал, сближайтесь и вызовите их. Избегайте мусора, мы тут, чтобы починить их корабль, а не угробить наш. USG Эшимура, это аварийная бригада USG Кэллион. Прибыли на ваш сигнал о помощи. Эшимура, прием. Надо усилить мощность передач. Я в курсе. Усильте сигнал. Еще. В жизни не слышала, чтобы на таких кораблях были проблемы со связью. Что там? Никто не может поднять Трубку. А это что? Битый сигнал, как я и думала. Похоже, у них проблемы с дешифратором. Стыкуйтесь с кораблем, и мы займемся ремонтом. На все 48 часов. Хорошо, а ты я слышал. Стыкуйся, посмотрим, что у них. Грави захваты включены. Начата процедура автоматической стыковки. Что за черт? Сэр-стыковщик. Что с ним? Мы сбились вкуса, мы врежемся. Поднять защиту! Их стыковщик поврежден. Перейти на ручное. Быстро! Внутри магнитного поля! Дерехнулся! Отставить! Нет! Я знаю, что делаю! Капрал, выполняйте приказ! Попробуем мы отменить стыковку на этой скорости нас бы размазало по борту и шимуры. А теперь успокойтесь за работу. Капрал, отчет. Потерян сигнал от двигателей левого борта. Рации и автопилот накрылись. Потребуется время на. Ремонт. Ладно. Вдруг кто поможет на причальной палубе. Стой, Айзик, я синхронизирую ИКС с системой корабля. Все готово. Показатели здоровья в норме. Хорошо. Тогда выдвигаемся, у нас уйма дел Сигналы потеряли. Мы потеряли сами двигатель. Невероятно. И Шимура ⁇ первый корабль класса планетарных потрошителей. Срок его бесперебойной службы составляет уже 62 года. На счету И Шимуры рекордно высокий показатель. 34 разработанные планеты и абсолютный рекорд по добыче ископаемых 14 триллионов килограммов. Перебой с энергией повсюду. Айзек, разберись с той дверной панелью. Торопился, собирая свои вещи. Тут должен быть кто-то из охраны. Ага, только их нет. Вообще никого. Я не регистрирую никаких переговоров. Эта консоль все еще дышит. Айзек, подключись к ней, может что-то узнаем. Гендра, постарайся запустить лифт. Цепи обесточены. Не выйди. Так найди, где есть питание. Будем работать одной командой, быстрее поймем, что тут происходит. Айзек, разберись с компьютером. Используйте локатор для нахождения следующей цели. Выглядит хреново. Корабль сильно поврежден. Система туннеля отключена, перемещаться будет непросто. Вентиляция заработала уже хорошо. Что это было? Запуск системы фильтрации активировал датчики автоматического карантина. Можете все расслабиться. Стойки, замрите. Что это? Это еще что? Тут кроме нас кто-то есть. Огонь! Все в огонь! Огонь! Огонь! Огонь! Огонь! Огонь! É a Всем внимание! Они лезут через шахты вентиляции. Держитесь от них! Осторожно! Назад! Назад! Айзек! Айзек! Надо же ему удалось! Айзек! Мы видели еще твари по пути сюда. Ты в порядке? Что это такое? Откуда эти твари? Кто они? Говори же! Кто бы это ни был, они нам не рады, а половина дверей перекрыты из-за карантина. Нам нужно на мостик. Но сначала починим транспортную систему. Ты чокнутый. Из-за тебя мы все погибнем. Будешь слушаться меня, я вытащу нас отсюда. Что с транспортом?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 Ним. Разнеси их в черт. поможет управлять этим механизмом. платформу но сдох автопогрузчик мне нужен стазис модуль. если мы не снимем этот кусок перемас рельс он заблокирует всю систему Вагонетка блокировала туннель. Как только заработает компьютер, отправь вагонетку с пульта из комнаты контроля. Только быстрее. Я слышу, как тут что-то скребется. Она завершена. обошла охранную систему. Пришлось попотеть, но теперь ты можешь попасть на инженерную палубу. Инфопанель должна быть там. Удалось грохнуть одной из тварей! Внимание! Не пытайтесь попасть им в корпус! Вы должны отсекать им конечности! Хватайте резаки или что-то в этом роде и режьте их на куски! Айзек, это Кендра. Дверь в хранилище заперта, тебе нужен ключ. Он должен быть где-то на инженерной палубе. Панель панели и подключи ее. В Инициализация транспортной системы. Система инициализирована. Вагонетка на причальной палубе. Карантин снят. Так, мы на борту и направляемся к мостику. Отлично. Странно. Карантин только что был снят. Наверное, эта дрянь убралась с причальной палубы. Вот и славно. Айзек, давай на Килена и подготовь его к вылету. Мы сейчас на мостик. Встретимся уже на борту. Если доживем... Хэмонд, мы не сможем с этим справиться, это самоубийство. Ваша низкая оценка моих действий принята во внимание, мисс Дэниелс. Но у меня есть задание, и я намерен его выполнить с вами или без вас. Я ясно выражаюсь? Просто выведи нас, а? Айзек, мы добрались до мостика. Тут полный беспредел. Выживших нет. Попробуем добраться до командного компьютера. Пожелай нам удачи. Что там происходит? Что с челноками? Это был билет домой. Теперь о, мы здесь о, надолго. Кендра. Нет, Хэммонд. Это все меняет. Дай мне подумать. Можешь зайти в командный компьютер? Дела плохи. Доступ ко всем основным системам заблокирован. Нам нужен код авторизации капитана. И где же капитан? Нашла. Капитан Бенджамин Маттиус. Находится в медлаборатории. Мертв. Что? Как? У меня нет доступа к этой информации. Найдем капитана, найдем его x с кодами. Тогда я смогу делать с компьютером все, что угодно. Черт. Айзек, я отправляю к тебе вагонетку. Доберись до медпалубы. И постарайся поскорее найти этот проклятый X. Что это?